Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео мы поговорим о новом интересном проекте, таких я как бы ранее еще не видел, даже не знаю как про этот проект рассказывать, в общем нам предлагают купить ячейку на луне, довольно таки грандиозно все это у нас выглядит, проект называется Диана, поэтому что у нас тут по самому проекту, как он себя позиционирует? У нас, получается, реально распродают участки Земли на Луне. Они поделены на ячейки. как бы Луна разделена всего на почти 4 миллиарда ячеек. И размером каждой ячейки ну, почти по 10 тысяч метров квадратных. Также можно здесь присвоить адрес, сделать, выкупить определенный участок. Я не знаю, как это будет в будущем реализовано. Может, на Луне кто-то жить будет. Но, тем не менее, идея как бы есть. И эту идею даже поддерживают такие, как журналы Forbes, о которых мы также поговорим немного позже. В общем, здесь довольно-таки все у нас просто. Регистрируемся. К этому моменту сейчас также дойдем, как это все сделать. А, также небольшое видео о том, как это все было поделено как пройти регистрацию в общем ничего в этом сложного нет видите нас поделено относительно такими немаленькими кусками по 10 тысяч метров то есть каждую ячейку там сейчас можно будет купить получается за 1 доллар смешные конечно деньги не знаю надеюсь это не будет нас мошенническим проектом. Потому что сейчас ячейки распродадут, раскупят. И на этом все и закончится. Но тем не менее, идею сделали. На это есть спрос. Серьезные, скажем так, люди все это поддерживают. А, что у нас еще? Также получается с покой блок. У нас будет стоимость регистрации увеличиваться. То есть потом будет один блок стоить вплоть до 16 тысяч долларов. А после... Так потом вообще будет идти рыночный просто расчет. Ну, сейчас, наверное, много людей закупятся а, по данной стоимости. По одному доллару максимум, там, по два, по 4. А как дальше, по это же неизвестно. А, также будет много решать дорожная карта. Объем выпуска по разделам, регистрация цен по разделам. Что у нас? Формат токена, да? То есть построен на ERC20, ERC20X. Также всего почти 4 миллиарда монет. Тип токена. Потом Десятичных знаков 18 у нас получается. Что еще? Краткое распределение токенов сколько остается в резерве, сколько идет на публику, потом на разработки, на команду, и потом вот именно из личных токенов, которые они себе оставляют с резерва, они дальше толкают на маркетинг 15, на развитие всей этой схемы, ну в общем не будем особо на этом углубляться. Также у нас есть представлена здесь команда основателей это в основном у нас ребята азиатской внешности. Потом первая команда, вторая команда имеется. Здесь у нас же целая сборная идет. Но эти, как бы, первая команда, я так понимаю, свои лица не раскрывают. Непонятно пока, почему еще. Ладно, что у нас дальше? Реферальная программа имеется. То есть тоже там можно получить кусочек подарить кусочек этой луны и здесь небольшие типа материалы как белая бумага я уже ее открыл но опять же мы там сильно рассматривать не будем там очень много информации которая затянет видео на минут 20, наверное. также уже логотипы делают монеты делают то есть довольно таки неплохо и активно развивают они данный проект в общем часто задаваемые вопросы что такое проект, почему там должен пройти реестр на этом сервере, точнее сервисе, как это все будет работать. Я вам уже об этом вкратце рассказал. Также есть имейлы, через которые можно будет связаться с разработчиками, возможно предложить им свою идею или же попасть к ним, скажем так, сотрудники или партнеры как ну, видите, да, Forbes, Encrypts, то есть такие, Telegram, довольно-таки известные издания, которые заговорили о данном проекте. Это немало, скажем так, скажется на развитии проекта. Ну, посмотрим. Особо я как бы на этом таком лунном проекте ничего сейчас конкретно сказать не могу. В принципе все, они разрисовали, показали красиво, но посмотрим, как это будет работать. Дорожная карта а, обещает нас листинги на биржах. Это январь двадцатого года, то есть сейчас пока будет только выдача, продажа этих токенов, а именно, скажем, мест на Луне собирают капитал. Как она все дальше покажет, это пока еще никто не знает. В общем, такой вот момент. Что у нас дальше? Как я говорил, белая бумага. Здесь у нас миллион страниц, которые мы, конечно же, читать не будем. Попадаем на Bitcoin Talk. На Bitcoin Talk, конечно, людей еще немного ознакомилось с данным проектом. Но я думаю, обновят потом топик. С сегодняшнего дня началась продажа участков земли. Или не земли, а лунной породы Я не знаю как правильно это все обрисовать То есть можно просто-напросто Я уже прошел регистрацию Вы просто вставляете свой там Кошелек с Metamask Или что у вас там там Трезер это я не знаю Также сейчас Для покупки доступна только Сторона луны Которая видна земле То есть сейчас продается земля С половиной луны то есть, именно вот она светлая для нас получается. С этой стороны можно будет взять, приобрести участки. Сейчас мы возьмем, приобретем, наверное, где-то ближе к экватору лунному. Где-то посерединке. Сейчас сразу закинем ячейку, пусть прогрузится. Одну здесь, забахаем. вторую здесь где-то сделаем по разным сторонам поразбиваем сейчас все конечно прогружается немного долго это наверное из-за моего интернета то есть взяли здесь пару участков а также ближе к северному полюсу возьмем участок Сейчас наберем участков баксов на 10, а потом еще возьмем. Довольно-таки интересная хайповая тема должна получиться, потому что я считаю, что очень много людей заинтересуется данным проектом. Тем более, уже такие известные издания, о которых я говорил ранее, об этом проекте говорят. Возьмем здесь немного... Надо будет какой-нибудь кратер купить. В кратере может оказаться драгоценный материал какой-нибудь. В принципе, все. Здесь у нас все готово. Можем переименовать данные участки земли, как нам будет удобно. Ну и все. Нажимаем регистр. Можем оплатить эфиром то есть чем угодно даже можно при оплатить довольно таки удобно они это сделали можно оплатить как видите такими картами как виза mastercard но мы оплатим эфиром выберем email согласно с условиями так что у нас оплатить так десять долларов все правильно завершить покупку окей сейчас ведем имя фамилию много минца дали Ну и все, на этом, в принципе, все. Нам дается еще 12 часов, чтобы оплатить землю или лунную породу, я не знаю, как ее правильно назвать. В общем, делаем оплату и потом все получаем, все у нас будет готово. Так что, на этом, ребятки, все. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу данного проекта. Всем удачи, всем профита, всем пока.